Всем привет, меня зовут Катя и вы на моем канале. Сегодня я расскажу вам о капах, нет не об этих, а о японских водяных. Капа это мистическое существо, водяное, в буквальном смысле капа переводится как речное дитя. Они проживают в мелководных реках и озерах, любят топить всех, кто неосторожно приблизится к ним. На от Зосагаба расположен мост, который называется мостом кап. Капабаси. В этой реке проживает наибольшее количество кап, а сам мост славится красивыми видами. В на земле капы чувствуют себя уверенно. Говорят, что они выходят из воды для того, чтобы украсть дыню, огурцы, лошадь, корову или же человека. Капы выглядят как обезьяна с рыбьей чешуей вместо меха. А на макушке у капы имеется блюдце, которое дает ему с христиственные силы. Или же он может быть похож на черепаху с панцирем, плоским клювом и зеленой кожей ростом десятилетнего ребенка, однако у всех этих описаний есть одно сходство, жидкость чаши на голове, также пальцы на руках и ногах могут быть соединены плавательными перепонками. Капа любит огурцы, дыню и рыбу. Причина любви к огурцам является, в том, что капа считается воплощением божества воды, а богу воды было принято поместить огурцы. Капы не любят обезьян. Хоть легенда о том, что капа поспорил с обезьяна, тот дождь продержится под водой играл, вытяшив под водой 12 часов, в то время как обезьяна 24. Естественно, обезьяна жульничка. Как побожают сумо, заставляют свой сражаться с ним. Изначально сумо было ритуал через Божества воды. Как может победить двумя способами? Первое ⁇ это заставить его после того, как он съест отношение покойному. А второе ⁇ это поклониться первому. В ответ он должен будет вам поклониться и жидкость, которая была в чаше в капы питаются кровью человека и животных, высасывают через задний проход, поэтому они скрываются на дне. Существует история о том, что проходящих возле воды или купающихся людей капы затягивают в воду и вытаскивают из заднего прохода шарик, которые съедают или отдают королю дракона в качестве налогов. мистический шарик представляет из себя особый орган, при внимании которого человек становится дураком. Есть три способа избежать японского водяного. Первое. Это нарезать огурцы и кинуть их в воду, второе, кинуть дыню в воду, пока он с ней разбирается, у вас выше шанс уйти, и третье, мы о нем уже говорили, это поклониться ему, но вот он должен быть вам поклониться. По поистине могущественной, центр их силы чаша с жидкостью, они приносят и позу, защищают воду от загрязнений. Капы знают способ ментального обогащения, у них есть волшебные атрибуты колотошка и парчевый мешок. Необходимо ударить колотушку, загадать желание, тогда в мешочке появится все то, что вы загадали. В Японии, когда хотят почекнуть чей говорят, что учить этого человека собственным ремеслом, все равно слушать учить Капу была. Капу в сказке «Волшебная колотушка» Репоеда динсиро. Юноша спас сокола, который в благодарность поймал на него Капу, а тот расстался со своей колотушкой в обмен на жизнь. Также Капу можно встретить в аниме «Внук Нарюхёна», Волшебное лето, тетрадь дружбы Натсума и фильмы детектив Пикачуис на него очень похожий покемон. Пока-пока, до новых встреч!